Приветствую, коллеги. Меня зовут Илья Алягушев. Я эксперт по внедрению системной работы руководителей сотрудников в условиях хаоса. 8 июня в Калининграде пройдет 11 международная ежегодная конференция для руководителей собственников бизнеса. Я сделаю со своей стороны все, чтобы вы получили максимальную практическую пользу и смогли применить конкретные инструменты уже на следующий день после конференции. Например, мы разберем ситуацию, что делать, если ваш бизнес находится в алом конкурентном океане. И каждый ваш конкурент умеет делать все то же, что делаете и вы. Мы посмотрим, что делать для того, чтобы выполнять типовые задачи быстрее, качественнее, затрачивая меньше сил и высвобождать при этом время на реализацию новых проектов развития для того, чтобы наконец выбраться из этого алого конкурентного океана, получить ваше операционное преимущество и вместе прийти к новым ценным для клиента продуктам. Приезжайте, приходите, приплывайте, прилетайте. Калининград, 8 июня. Вместе победим!